Оправки комбинированные, тип 3960, предназначены для установки и закрепления насадных торцевых фрез для установки шпиндель станка. Эти оправки имеют хвостовик конусностью 7 к 24 от 30 до 50, исполнение A и U по ГОСТу 1 или по стандарту МАЗБТ. С другой стороны, оправка имеет цилиндрическую часть, проточкой под осевую шпонку для установки фрез.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 Затягиваются винты ключами тип 2380-208-1. Эти оправки могут иметь исполнение с увеличенным вылетом для установки инструмента.